Так, друзья, мы снова в кабинете iMarketing. Недавно мы пополнили кошелек, да, пополнили счет, рекламный баланс с помощью BestChange с помощью биткоина. А теперь мы выводим деньги. Показать, что вывод работает. Во-первых, мы получаем Protect фонд. Вот внизу уже 3 доллара доступно. Нажимаем. Кнопочку получить Успешно Обновляем карту Смотрим Сейчас пройдет какое-то время Статистика обновится Все Вот мы видим денежки на карте Уже перечислились Теперь мы сейчас будем выводить эти деньги На банковскую карту Нажимаем отправить Вводим сумму 30 долларов Продолжить Выбираем виза То есть мы получим 27 долларов Ну это стандартный комиссия 3 доллара но всегда была Так и вводим номер карты Все, номер карты введен, обязательно проверяем правильность, чтобы все цифры были правильные. Все, ставим перевести. Все, вывод зафиксирован. Как только деньги придут на карту, мы это увидим всем привет сейчас э, прошли ровно сутки 1025, деньги пришли э, поступили на карту поступил платеж то что мы вчера выводили вот и как мы вы можете видеть да то есть списался вот здесь было до 1665 мы вывели э, там, до, до 3 доллара с чем-то в, в ваш кэшбэк э, protect фонд и э, здесь вот сумма списалась то есть вот Деньги забраны, плюс деньги получены, тот вывод, который мы вчера делали, вот история выводов, вот мы вчера отправляли в 10.38-30 долларов, и сегодня они поступили, поступили деньги на карту. В общем, вывод работает. То есть, еще раз, вот эта сумма ваш кэшбэк и ожидает. Это суммарно компания признает перед вами долг. И она его выплачивает. Вот мы, мы эти деньги уже получили. Да, то есть я уже получил эти деньги. Вот первые. Вот сейчас постепенно, да, они начнут. Также видите, вот мы то, что выводили, здесь уже. Вчера там ноль был, сегодня уже появились первые, э, начинает выходить кэшбэк. Здесь еще пока ничего не, не не вышло, но уже в ближайшее время начнет появляться. На других кабинетах тоже уже появляется. Вот, поэтому компания выплачивает деньги, выплачивает задолженность, продолжает работу. А, то, что мы вчера пополнили... Да, здесь было, вот этот ход хвостик висит, это мы будем еще выяснять, почему вот с неизрасходованных деньги там не все ушли в работу. Я думаю, что вот будет брифинг, там какая-то информация, наверное, появится по этому поводу. Возможно, нужно будет написать техподдержку, и они все это исправят. А так вот, то, что мы вчера пополнили 13 долларов, да, вот еще давайте посмотрим. Пополнение, история пополнений. Вот, биткоин, да, успешно. Все, то есть, вот мы вчера зачислили денежки, и они ушли в работу. То есть, меньше суток, ну, сутки прошли, да, деньги уже в работе. Вот, в общем, ребят, ну, работа идет, деньги выплачиваются, компания работает, продолжает работать, держит свои обязательства. Так что все у нас хорошо. Вот, если кто-то не сомневается в компании, да, ну просто не заходите сюда, если кто-то там недоволен работой компании тоже э, примите свое решение. Те, кто нацелен на работу, ребят, все возможности для работы есть. Вот. поэтому все. всем добра, позитива, трудолюбия, личной ответственности и, конечно же, процветания.